Методики, в которых применяется твердая мозговая оболочка, это корональное смещение. двуслойной методики. Опять же, мы вернемся к таблице алгоритм выбора методики, где есть э, клинические ситуации, в которых показано ее применение. Проотировано корональное смещение также двухслойные методики, в которых показано ее применение и, исходя из той схемы, и исходя из той таблицы, о которой мы говорили об алгоритме. Также твердую мозговую оболочку мы применяем привести было пластики, закрытым методом в целях увеличения объема толщины керотинизированной десны. И применяется она при направленной тканевой регенерации. Мы это обсуждать не будем, потому что применение мембран при направленной тканевой регенерации, в общем, это не тема сегодняшнего лекции, просто она применяется исходно, как барьерная мембрана, впоследствии она получила вот такое вот новое применение, новый как бы, смысл немножко. Принципы работы с твердой мозговой оболочкой это то, о чем мы сказали. Я еще раз хочу повториться: чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Твердая мозговая оболочка требует полного перекрытия слизистой над костичным лоскутом. А твердая мозговая оболочка требует подготовки во время операции. Это ее перфорация в сухом виде. 0,8 диаметр прокола. Это диаметр, по сути, иг стерильной иглы шприца, ну, который применяется для внутримышечной инъекции, обычного одноразового стерильного. 3-4 мм. Это расстояние между перфорациями, которое нужно сделать. Расположение их свободное. Может быть, в шахматном порядке, может быть, линейным. Это зависит от, в общем-то, вашего пожелания. Фиксация твердой мозговой оболочки проводится к надкоснице и под слою абсолютно по тем же принципам, как и фиксация аутотрансплантата. Единственное, что при фиксации и при установке твердой мозговой оболочки не обязательно создавать в принимающем луже зону питания для диффузного питания аутотрансплантата, потому что... По сути, она будет питаться, до, достаточно пропитываться просто пока кровью, потом прорастать инфициальными клетками. От слизистого от костичного лоскута этого абсолютно достаточно. Значит, по поводу перфорации. Выпуск ее, как изделия производится э, в, в, в обычных стандартных размерах, 1х1, один 2х1 один, и так далее. Э, она не перфорированная. Перфорация была предложена твердой мозговой оболочке в определенных целях. Был анализ, проведен ее применения, и выявлено возникновение высокого уровня тканевого отека в области ее применения как мембраны, так и при применении ее как в целях увеличения объема толщины керотинизированной десны при устранении рецессий. Мы провели работу клиническую и исследовательскую на животных инвитро было доказано, что перфорация твердомозговой оболочки способствует проникновению к жидкости выходу ее наружу ослаблению отека более лучшему быстрому после заживлению в послеоперационном периоде и более лучшему прорастанию двенадцатицелевых клеток через нее от слизисто-косничного лоскута. Таким образом, она быстрее резорбируется и быстрее замещается. Преимущество применения твердой мозговой оболочки в тех случаях клинических, где она может быть использована, и в тех клинических случаях, где она показана к использованию, в отсутствии каких-либо других возражений это отсутствие донорской зоны. Отсутствие дополнительной хирургической травмы у пациента, соответственно, более быстрое проведение оперативного вмешательства, улучшение регенерации, уменьшение времени хирургического вмешательства и удобства ее применения. Фиксация твердой мозговой оболочки не требует никаких э, специальных навыков. Она фиксируется обычными узловыми швами. В случае устранения Рецессии просто к доэпитеризированным анатомическим межзубным сосочком В случае с пластикой она просто прижимается с костичным лоскутом и крестообразным матрасными швами к поверхности гребня. Преимущества методики таковы, что это высокая видоспецифичность материала, отличающая его от всех альтернативных каких-то аналогов применения не, мы не говорим об аутотрансплантате, мы говорим о конкретно альтернативных методиках применения материалов, применения аломатериалов, но из кожи, как алодермы и так далее. Это более высокая видоспецифичность, абсолютная биосовместимость материала, доступность ее, Это отечественный производитель. Это сейчас очень модно... Вот, Тенденция к импорту замещения, возможно, к которому как-то все-таки придем уже окончательно. Твердая мозговая оболочка абсолютно биорезорбируема. Биорезорбция, ее наступает через 3-5 месяцев. Есть исследования инвитра, которые диагностируют резорбцию в течение вот этого срока. Срок этот зависит. Пока до сих пор окончательно не ясно, он не связан ни с толщиной лоскута, ни с зоной применения, ни с, с челюстью верхней или нижней, ни в области применения. Вот он связан, скорее всего, с какими-то просто особенностями каждого организма индивидуального, с наличием, по всей видимости, тех или иных генов в организме, реактивности, операционном периоде, но в общем-то нам сроки биорезервированности не так важны в целях вот нашего конкретного случая применения устранения рецессии десны, поэтому ну, сроки действительно, поэтому оценивать клинический результат при устранении рецессии раньше, чем через три месяца нельзя, ну и можно подождать до 5 месяцев, объяснив пациенту, что клинический эффект достигает свой нарастающий результат от 3 до 5 месяцев. Также одно из преимуществ применения твердой мозговой оболочки ⁇ это полное замещение ее собственными тканями. Это доказано гистологически. Она полностью замещается с тканным комплексом. Осложнение, которое может вызвать твердая мозговая оболочка при ее применении, но обнажение, мы с вами поговорили об этом, это происходит сразу, некроз ее мгновенный, и умирание, она покрывается фибринозным налетом, фактически просто растворяется. А расхождение шов – это классические какое-то осложнение послеоперационное гематома. И котелку я хотела бы обратиться. У твердой мозговой оболочки есть особенности применения. Вызваны они тем, что все-таки какая-то, по всей видимости, генная информация, поскольку это аллотрансплантат, она сохраняет, несмотря на всю ее стерилизацию, обработки ультразвуком и и радиологическую стерилизацию. Поэтому она иногда у пациентов с определенным иммунным статусом, аллергиков, склонна вызывать повышенную реактивность, выражается это отеком. За время ее применения, вот последние пять лет, я только два раза констатировала повышение температуры тела у пациентов. Но при назначении антибактериальных средств не требуется. У таких пациентов превентивно я назначаю за день до операции. Прием десенсибилизирующего препарата, в этом случае применяются препараты лоротодин и его производные, потому что десенсибилизирующие средства фармакологически первого поколения не работают в этой клинической ситуации, они не воздействуют на тучные клетки.